Приветствую вас, друзья! Сегодня в рубрике «Что почитать?» расскажу о писателе Саймоне Беккете из серии его «Медицинских детективов». <детективы> До того, как найти свое призвание, Саймон Беккет перепробовал себя в разных профессиях. Он был журналистом, преподавателем и даже играл на ударных инструментах в нескольких рок-группах. В 2002 году Бейкет трудился над статьей для Дэви Телеграф и в рамках изыскательной работы посетил антропологический исследовательский центр университета Теннесси, проще говоря, ферму трупов, место, где изучается разложение человеческого тела в различных условиях. Бейкет так вдохновился работой, которую проводят там ученые, что решил сделать центральным персонажем в своей следующей книги судебного антрополога. Так родилась серия о докторе Дэвиде Хантере. В 2006 году его «Химия смерти» – первая книга серии – сразу стала бестселлером и была переведена на 29 языков. По сюжету, после гибели жены и дочери в автокатастрофе Дэвид Хантер переезжает в небольшой городок Манхэм в графстве Норфолк. Он оставил позади свою работу судебного антрополога и собирается стать обычным семейным врачом. Поначалу ему удается сбежать от прошлого, но спустя три года в Манхеме объявляется серийный убийца, и местная полиция, прознав, чем Хантер занимался раньше, обращается к нему за помощью. В лесу находят изуродованные женские тела. Разложение достигло той стадии, когда простой патологоанатом мало что способен установить, и за дело берется антрополог. Человеческий труп начинает разлагаться через 4 минуты после смерти. Тело, доселе вмещавшее жизнь, претерпевает конечную метаморфозу, начинает само себя переваривать. Клетки тают изнутри. Ткани превращаются в жидкость, затем в газ. Мертвый каркас становится пиршественным столом для других организмов. Сначала для бактерий, потом для насекомых. Для мух, откладывающих яйца – откуда выводятся личинки, которые кормятся питательным мясным супом. Затем личинки мигрируют. Мертвеца они покидают дисциплинированно, организованной колонной, обычно держащий курс на юг, иногда на юго-восток или юго-запад, но на север никогда. Никто не знает почему. К тому времени мышечный белок уже разложился, пустив сок, крепкий химический бульон, настоящий яд для растений. От него гибнет трава, когда по ней ползут личинки, честь след пуповиной смерти тянется назад, к источнику. При благоприятных условиях, скажем, когда сухо, жарко, нет дождя, такая пуповина может достигать длины в несколько ярдов. Любопытное зрелище – это извилистая вереница из толстеньких желто-коричневых червей. А для пытливых глаз – что может быть естественнее, чем проследить ее к самому началу? Вот так братья Йейтс и нашли то, что осталось от Салли Палмер. Могу сказать, что Саймон Бекет мастер живых иллюстраций. Его описание событий снабжены массой подробностей. И это касается не только непосредственной работы доктора Хантера, но и окружающих людей и пейзажей. Повествование неторопливое, в стиле классических английских детективов – с объяснением мотивов убийц и раскладыванием по полочкам всех непонятных моментов. Беккет использует интересный прием. Он смещает фокус следствия в сторону полиции, а сам доктор Хантер играет как бы второстепенную роль в расследовании. Понравилось, что все персонажи не шаблонные, в том числе главный герой. Он обычный, со своими недостатками и страхами. Человечный и от того уязвимый. И есть у книг Бекета еще одна занимательная особенность – двойной финал. Каждый раз, когда вам будет казаться, что убийца найден, знайте, это еще не конец. На данный момент вышло шесть книг серии о докторе Дэвиде Хантере. «Химия смерти», о которой я уже рассказала, «Увековечена костями» 2007 года. Действие детектива разворачивается на одном из внешних гибридских островов, где в заброшенном доме найдены обгоревшие останки девушки. Шепот мертвых 2009 года, и тут речь как раз пойдет о той самой ферме трупов в американском штате Теннесси и разнице в подходах к расследованию убийств в Англии и Америке. «Зов из могилы» 2010 года частично является приквелом первой книги. Рассказывает о событиях в жизни доктора Хантера, когда его семья еще была жива, но постепенно перетекает в современное расследование по поиску серийного убийца в Дартмуре. «Мертвый Милгуд» 2017 года, расследование череды убийств в графстве Эссекс и «Запах смерти» 2019 года. Действие происходит в Лондоне, где в заброшенной больнице полиция обнаруживает мумифицированные тела. Если вы не брезгливы, любите жанр медицинского детектива и являетесь поклонником сериала «Кости», то можете смело приступать. Приятного чтения и спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова.